Посмотрите. Что придумали программисты? Agile. Что они придумали? Они поняли, что если мы работаем по ТЗ, то все равно результат ХЗ. Без ТЗ – ХЗ, с ТЗ – ХЗ. Вот они поняли такую вещь. Почему? Потому что они работали-работали в -работали 8 месяцев, да? потом сдают акт подписывают, а я, видите ли, уже хочу другого. Что они придумали? Они стали разбивать большую задачу на маленькие кусочки, так чтобы можно было каждую пятницу получить маленький контролируемый результат, который можно пощупать и который можно протестировать рынком, отдать рынку и получить обратную связь. То есть они придумали так организовать свою работу, чтобы можно было каждую пятницу маленький рабочий кусочек получить. Да, это еще не система, да, это еще не дом. Но уже можно это показать клиенту, клиент скажет, но ну, мне кажется, надо вот здесь немножко поправить. И мы это правим сейчас, в конце первой недели, а не потом, когда 8 месяцев прошло, Улучшено. и когда уже упущена возможность, когда уже некуда возвращаться. Тогда и выходные, как выходные. Тогда и выходные, как выходные, потому что гештальт закрывается, потому что маленький конечный результат в пятницу был получен. Мы его выгрузили, рынку отдали, рынок тестирует, а мы отдыхаем.